Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео я записываю специально для участников своего тренинга «Партнерские продажи для новичков». Это видео является заключительным из серии дополнительных уроков, которые я записываю к этому тренингу. Ну, Я надеюсь, что заключительным. В этом видео я расскажу о SEO-продвижении, хотя, конечно, SEO никаким боком не относится к партнерским продажам. Во всяком случае, на начальном его этапе. Но ну, а так как вопрос, связанный с SEO, продвижением возник у участников тренинга, именно поэтому я и записываю этот урок, чтобы внести окончательную ясность, кому этот урок есть смысл смотреть. Только тем, кто занимается продвижением своих существующих ресурсов, это блогов своих, групп в социальных сетях. Если вы продвигаете свой YouTube-канал, то есть какой-то Реальный интернет-ресурс, развитием которого вы занимаетесь. Если ту методику, которую я буду вам сегодня рассказывать, то есть SEO по-простому, вы будете использовать для продвижения так называемых каналов пустышек, то смысла в этом никакого не будет. Значительного результата вы не получите. И я сейчас постараюсь вам объяснить почему. Вообще, для чего мы делаем SEO-продвижение каких-то ресурсов? Для того, чтобы получить так называемый органический трафик. То есть трафик, который идет из выдачи поисковых систем, таких как Яндекс, Google. Люди что-то ищут в поисковиках и наталкиваются... В результатах выдачи на ваш ресурс переходит на ваш ресурс ну а дальше по известной схеме а вот это так называемый органический трафик он является одним из самых лучших то есть это наиболее целевой качественный трафик некоторые его называют бесплатно у меня язык не поворачивается назвать этот трафик бесплатно потому что чтобы ваш ресурс попал на первые странички поисковиков по ключевым запросам требуется колоссальное количество времени, усилий и однозначно денег. Органический трафик, с моей точки зрения, является одним из самых дорогих трафиков на сегодня. О чем еще нужно знать? Что поисковики регулярно меняют алгоритмы ранжирования, чтобы на первой страничке выдавались реально популярные, а не накрученные ресурсы. А вот все, что я вам сегодня буду рассказывать, это именно, ну, скажем так, накрутка практически. То есть мы будем создавать видимость, что как будто ваш ресурс популярен. Естественно, все это легко вычисляется. И, естественно, такие ресурсы, продвинутые все вот именно по такой методике, они не будут конкурентоспособными с реально популярными ресурсами. Потому что сейчас в первую очередь учитывается так называемый пользовательский фактор. То есть насколько эффективно работают, ну, в кавычках, на вашем ресурсе посетители этого ресурса. Вы должны прекрасно понимать, что действия, о которых я вам сегодня расскажу, они, конечно, полезны, но рассчитывать на какой-то мегаэффект от них – особенно если у вас нет технических навыков, особенно если вы нерегулярно занимаетесь SEO-продвижением, эффект будет незначительным. Вы должны это прекрасно понимать и не раскатывать, говоря по-русски, губы. Что мы с вами будем делать? То есть какой алгоритм наших действий? Алгоритм достаточно простой. То есть вашу ссылку, на ваш продвигаемый ресурс, но ну, в моем случае это будет ссылка на ролик на YouTube. Эту ссылку мы разместим на сервере веб-мастеров поисковых систем Яндекса и Google. То есть мы скажем поисковикам как бы сразу, что вот появился новый интернет-ресурс, то есть новая страничка в интернете. Далее, для того, чтобы роботы быстрее находили наш ресурс, мы этот ресурс пропингуем, то есть будем использовать специализированные сервисы, которые помогут поисковым паукам быстрее найти и индексировать вашу ссылку, чтобы она была быстрее подхвачена и быстрее выдавалась в поисковых выдачах. Затем мы соимитируем популярность вашего ресурса, разместим ссылку на ваш ресурс по популярным трастовым ресурсам, это социальные сети, социальные закладки и так далее. То есть чем в большем количестве мест популярных трастовых с точки зрения поисковых систем появится ссылка на ваш продвигаемый ресурс, тем лучше. Далее, вот эти вот ссылочки в социальных сетях, в закладках, блогах и так далее, нам нужно опять же пропинговать. Вот представьте, какая работа. Вообще, SEO это долго, нудно и малоинтересно, особенно если вы все это делаете руками. А Нам это придется, к сожалению, делать в большинстве случаев руками. И, конечно, высшим пилотажем SEO является создание так называемых Link пирамид то есть, когда мы говорим, что наш ресурс настолько популярен, что он начинает вирусно размножаться по интернету. Хорошо, конечно, когда вы делаете репост в социальную сеть это хорошо. Но очень хорошо, когда у вас, ваш пост с вашей ссылкой начинает репоститься другими как бы людьми. И получается такая как бы верная система. Он раскидывается по другим социальным сетям их дальше начинают репостить. То есть, получается вот такая вот, как бы пирамида, растекающаяся из одного места. Ну, я вам визуально покажу, как это все выглядит. Ну и в заключение необходимо всю эту ссылочную массу, которую вы получили, все эти ссылки на ваш ресурс, на, на репосты, собрать в одну кучу и разместить в каком-то свободном доступе. Ну, самый простой вариант это в каком-нибудь... PDF файле и кинуть его там, где он будет тоже индексироваться. Ну, например, на Яндекс или Google Диск, или в, на каких-то форумах все это дело раскидать. Вот такая нудная, нудная работа. Я сейчас покажу, что и как нам нужно делать, с, с использованием каких сервисов мы это все будем делать. Я не буду рассказывать подробно, опять же, по... Причине того, что заниматься новичкам вот этим SEO я вообще не рекомендую, потому что вы будете тратить колоссальное количество времени, очень много времени будете тратить. Если вы будете этим заниматься нерегулярно, вообще смысла никакого в этом нет. А результат все-таки будет, мягко говоря, незначительный. Займитесь какими-то более эффективными средствами привлечения трафика на ваш ресурс. Ну, например, запустите хотя бы десяток гетботов и тяните трафик из тех же самых одноклассников. Это просто, это эффективно и не так геморно, как все, что связано с SEO. Еще раз повторюсь, все, что я буду рассказывать, предназначено для людей, которые имеют и хотят продвинуть свои реальные ресурсы, блоги, группы, YouTube-каналы и так далее. И люди, которые уже имеют какой-то опыт. Итак, с чего мы с вами будем начинать? У меня есть название продвигаемого ресурса. Это мой ролик, вот его название. Вот ссылка на ролик, именно прямая ссылка на ролик. И ключевые слова. Первое, что я делаю, я перехожу на сервис, который называется сервис веб-мастеров Google и размещаю на этом сервисе ссылку на свой ролик. Беру эту ссылочку и размещаю. Для того, чтобы пользоваться сервисом Google, естественно, вы должны быть авторизированы в каком-то из своих аккаунтов. Говорим, что я не робот и отправляем запрос. То же самое мы делаем на сервисе веб-мастеров для Яндекс. Размещаем, вводим капчу и нажимаем добавить появляется сообщение, что адрес такой, то успешно добавлен. По мере обхода он будет проиндексирован и добавлен для поиска. Вот именно ради этого мы делаем добавление наших ссылок сразу же руками на сервисы вебмастеров Яндекс и Google Для того, чтобы две самые крутые поисковые машины начали побыстрее индексировать в нашем случае наш ролик. Далее, нам необходимо для лучшей индексации наших ссылок воспользоваться пинг сервисами их достаточно много каким вы будете пользоваться это лично ваше дело как вы видите эти сервисы изначально вообще предназначались и предназначены для того чтобы продвигать блоги. ну то есть любые новые статьи в блоге лучше сразу же пинга в строке блок нейн вводим название нашей статьи я ввожу название своего ролика в поле где необходимо ввести ссылку на главную страничку и удаляю буковку S. Все, отмечаю, что мне нужно разместить их везде и запускаю пинг. Все, пошел процесс. Перехожу на следующий сервис и делаю то же самое. Размещаю свою ссылку, размещаю свои ключевые запросы либо название. Отмечаю все и нажимаю ввожу капчу и нажимаю начать пинг. Следующим шагом, после того, как вы разместили ссылки на ресурсе веб-мастеров, пропинговали их, вам необходимо показать поисковым роботам, что ваш ресурс продвигаемый очень популярен, что он, ссылка на него появляется в очень разных популярных и трастовых с точки зрения поисковиков ресурсов это социальные сети закладки новостные сайты и так далее то есть форумы везде где у вас есть возможность вы должны разместить ссылку на свой ресурс но для ютуба можно это сделать сразу же поделившись роликом в 13 социальных сетях вы можете зарегистрироваться в других социальных сетях и соцзакладках и руками размещать я делаю ну, чуть-чуть по-другому. Я для этого использую сервисы автоматизации. О всех этих сервисах я рассказывал в своем тренинге канал YouTube от а до Я. Первый сервис, который я использую, это сервис NovoPress. Он раскидывает мой ролик с моего канала, то есть как только он появляется на канале, он раскидывает во все мои социальные сети и группы. В Одноклассники, в Facebook, ВКонтакте, в Гугле, в Твиттере и так далее. Причем делается это без всякого моего участия, то есть сервис все делает на автомате. С помощью сервиса OnlyWire я раскидываю ссылки в 50 социальных сетей других. То есть просто размещаю ссылку с постом на свой ресурс и она полетела. С помощью сервиса BPoster я раскидываю в более сотни реально работающих социальных закладках. Это упрощенные варианты ну таких мини-соцсетей. -соц, э, Используя сервис Link Collider, э, можно получить еще колоссальное количество ссылок на ваш ресурс, тоже его разместив по социальным сетям, форумам и соцзакладкам. Можно также использовать какие-то программы, которые раскидывают ссылки. На ваши ресурсы на досках объявления. Это конечно самые менее трастовые ресурсы, но это большая ссылочная масса. Так вот массово с помощью средств автоматизации вы раскидываете ссылку на свой продвигаемый ресурс. Он появляется ну, в куче сразу мест. К сожалению, это, вся эта автоматизация работала, требуется ее вначале настроить. То есть необходимо будет к каждому из перечисленных сервисов подключить ваши аккаунты. То есть авторизироваться, подключить свои аккаунты, подключить свои группы и так далее. Вот эта вот настройка, конечно, занимает очень много времени. Вот реально очень много времени занимает. Потом, когда все настроено, одним нажатием все это выплескивается в подключенные вами социальные сети. На моем канале о каждом из этих сервисов есть подробное видео. Кому интересно, смотрите и пользуйтесь. Естественно, ссылки на все эти ресурсы также присутствуют. В идеале, после того, когда вы разместили ссылку на свой ресурс в социальных сетях, в соцзакладках, вы должны адреса этих постов собрать и тоже через уже известные вам сервисы пингования пропинговать. То есть, представляете, вот всю вот эту вот кучу вы должны все эти ссылки, которые вы раскидали, в моем случае в автоматическом режиме, вот через эти сервисы или им подобные пропинговать. Но я для пинга использую другую программку, о которой я тоже рассказывал. Она называется Traffic Lampatch. Она, с моей точки зрения, работает еще более просто и более эффективно. Вот такая колоссальная работа должна вами быть произведена. Все это несложно, но все это занимает очень много времени. И если все это делать руками, но ну это правда колоссальное количество времени, и, как я уже говорил, если вы этим будете заниматься нерегулярно, то смысла в этом никакого нет. Тогда вы больше времени убьете на настройку вот этих вот сервисов автоматизации. И если вы в дальнейшем не будете ими регулярно пользоваться, то смысла от вашей работы вообще никакой. Ну и как я говорил, в идеале вы должны сделать так называемую пирамиду ссылок. Выглядит это вот примитивно вот таким вот образом. Вот ваш рекламируемый ресурс, вот он вверху, да, вы его зарепостили, например, с помощью тех же самых сервисов, о которых я только что рассказал, ну, максимальное количество социальных сетей, соцзакладок и так далее. То есть они у вас разместились вот на этом первом уровне. И все. И остановилось. То есть, конечно, это хорошо, что кто-то поделился вашими ресурсами. Это классно. Но если дальше не пошло, скажем так, продвижение, то есть ваши посты никто не подхватил, то роботы будут считать, что эти посты не актуальны, не популярны. И естественно, к вашему ресурсу он будет относиться соответственно, что он не популярен. Вот только поэтому реализуют вот эту вот страшную схему, реально страшную, руками ее сделать практически невозможно. Для этого есть соответствующее программное обеспечение, которое стоит реальных денег доступно для покупки только серьезным компаниям, которые занимаются SEO-продвижением. Но вы можете попробовать выстроить одну вот такую веточку, хотя бы, или несколько веточек, вот этих вот репостов. Что для этого вы можете использовать? Вы можете использовать вот такой вот сервис, зарубежный сервис, который как раз и занимается репостами. То есть вы в нем регистрируетесь, ссылка опять же на него будет. И вы можете создавать вот эти вот цепочки, вот видите, из одной социальной сети в другую, из одной в другую. Причем этих цепочек вы можете сделать ну просто кучу, реально кучу, и попробовать вот выстраивать что-то вот подобное. Но опять же, самое долгое будет заключаться в следующем, чтобы подключить к этому сервису ваши каналы. Вот здесь вот есть раздел «Каналы». Вы должны вот все вот эти вот каналы, ну или теми которыми вы пользуетесь, подключить к сервису. Только после того, когда каналы подключены, вы можете из них делать репосты из одного в другой. Когда вы эти Правила перемещения из одного из социальной сети в другую настроите, дальше, конечно, это тоже будет работать все в автоматическом режиме. Единственный нюанс, если вы внимательно посмотрите вот на то, что здесь у нас представлено, что 90% этих ресурсов, они, конечно, англоязычные. То есть, если у вас какой-то русскоязычный ресурс, мегаэффекта от этого не будет. То есть, в лучшем вы будете, случае, получать какую-то ссылку. И все. Но если у вас какой-то развлекательный ресурс, понятный всем, если вы еще там используете какие-то статьи на английском языке, то эффективность вот от этих сервисов будет возрастать в разы. Значит, после того, когда каналы настроены, вы начинаете делать вот эти вот перепосты, то есть мои мои перепосты. Нажимаете на кнопочку создать перепост и начинаете выстраивать эту цепочку. То есть выбираете из какого канала берем он, естественно, у вас должен быть подключен и в какой направляем. В принципе, все это делается относительно несложно, реально несложно, но требует колоссальное количество времени. Для того, чтобы вам легче было проходить по всей этой схеме, опять же, я вам приложу текстовый документ, правда, информация в нем уже немножко устарела, но вот по этому сервису, Перепостов, в том же самом яндексе очень много интересных и простых статей вы можете поискать и если вы хотите этим заниматься все вот это вот счастье настраивать настраивать чем мы заканчиваем в самом конце вот все ваши ссылки ссылку на ваш ресурс ключевые слова ссылки на все посты которые вы разместили вы собираете в один текстовый документ затем его сохраняете в pdf это можно сделать из редактора word и затем этот уже pdf- файл загружаете ну например на google диск разместили на google диск и обязательно точно так же как мы открываем доступ для таблиц открываем доступ для этого файла чтобы этот файл мог спокойненько индексироваться. Здесь, конечно, можно еще использовать такую интересную вещь. Если у вас есть электронные адреса ваших потенциальных клиентов, то когда вы открываете доступ к своему файлу, вы можете указать электронные адреса тем, для кого вы этот доступ открываете. Люди получат себе на почту сообщение, что такой-то такой-то открыл им доступ для такого-то файла. Многие, возможно, перейдут, посмотрят, что же в этом файле находится. И если вы этот файл еще оформите, напишите какой-нибудь текст, кроме с ваших ключевиков, то, возможно, кто-то будет кликать по вашим ссылкам и, например, получать просмотры для, для вашего ролика, если вы ролик продвигаете. Кроме Google, вот этот вот замечательный PDF-документ, его можно прикреплять, например, к тем же самым постам, которые вы размещаете на форумах, либо на других популярных ресурсах. Это тоже позволит хорошо и просто индексировать ваши ссылки, и, возможно, вы даже будете получать еще и просмотры. Итак, друзья, на этом информация о SEO для тех, кто хочет этим заниматься, закончена. Смотрите, изучайте, регистрируйтесь в классных сервисах, их очень много, и их появляется еще больше. Вот, найдите сервисы, которые вам понятны и с помощью этих сервисов продвигайте свои ресурсы. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч.